Здравствуйте, я Олеся Лишенкова, и в этом видео я хочу дать несколько полезных советов для родителей. Первый такой совет. Дети должны владеть навыками самообслуживания. Когда они идут в первый класс, они должны научиться одеваться, раздеваться, переодевать свою одежду и аккуратно ее вешать на стульчики. К этому нужно ребенку приучить, и начинать это нужно как можно раньше, с дошкольного возраста. Очень смешно выглядит, когда ребенок приходит в первый класс, Вещи его раскиданы по всему классу, и когда начинаешь говорить о том, что повесить нужно кофточку, повесить нужно блузку, то реакции у детей никакой на это нет. У детей должна быть развита эмоционально-волевая сфера, и это не ко всем относится детям, но оказывается, что большинство детей именно не владеют навыками самообслуживания Значит, это говорит о том, что эмоционально-волевая сфера не очень хорошо сформирована. Дети не э, умеют заниматься своим контролем и самоконтролем, и не умеют себя обслуживать. Это тяжело прежде всего детям, и, соответственно, потом э, тяжело становится родителям. Когда вы индивидуально занимаетесь ребенком, советы такие из практического опыта, поэтому я думаю, что это будет полезно и интересно слушать всем родителям, кто занимается обучением и развитием своих детей. Индивидуально занимайтесь ребенком. Ну, например, возьмем занятия по обучению чтению сели. Занимайтесь. Во-первых, прежде чем усадить ребенка, вы должны обратить внимание на свое настроение и на настроение ребенка. Находите подход к своему ребенку сами, потому что вы должны научить, приучить ребенка к труду. Это труд. Учиться – это нужно трудиться. Поэтому настроение создаете себе и ребенку. Это не команда, не приказ, а это обоюдное согласие. Вы начинаете заниматься, чтобы ребенка заинтересовать на протяжении всего младшего школьного возраста и дошкольного, я говорила, старшего дошкольного возраста, у детей игровая деятельность остается ведущей. Поэтому это может быть в начале занятия сюрпризный момент, это могут быть какие-то куклы. Это может быть какой-то барабан, да, звуковой вот такой инструмент. Это может быть красочные какие-то картинки, вот такие картинки, кубики, кубики. То есть вы должны заинтересовать ребенка в работе и тогда только приступить к ней самой. Помнить о том, что занятие ваше должно длиться не по два часа, не по три, а 30 минут, 35 минут. Если уже второе полугодие начинается, я говорю сейчас и про первый класс, и про подготовку к первому классу вместе. Поэтому общее время, которое вы тратите на занятие, это 35 минут. Идет сам процесс занятия, индивидуальная работа. Ребенка сопровождается взрослым. Если вы видите, что ваш ребенок самостоятельно умеет работать, вы оставляете его, но находитесь под наблюдением ребенка во-первых помните о том что на работоспособность ребенка отводится 15-20 минут так на уроке а остальное время это игровая мотивация то есть это какие-то Пальчиковые игры можно использовать, можно использовать малоподвижные игры. Смотрите, пальчиковую игру, которую, как, которая нравится детям, я одну из них покажу. Это когда мы соединяем пальчики свои, да все пальцы соединяем и теперь побыстрее. Очень хорошо влияет на развитие мозга, на развитие интеллекта и побыстрее научить ребенка играть со своими пальчиками. Еще одну игру, это пальчиковую гимнастику, это я вам рассказываю, игры, которые вы можете использовать, вот эту игру вы можете использовать на чтение. Еще одну игру я показываю с пальчиками, да, это игра, которую вы можете использовать при Обучение детей письму. Если вы закрепляете какие-то навыки письма, каллиграфии. И раз, два, три, четыре, пять. Будем мы, друзей, считать. Ваня, Катя, Ангелина, вот Василий и Полина. Будем пальчики сгибать. И опять начнем считать. Что можно еще использовать? Это, конечно, обязательно наглядный материал. Если его не будет у вас на занятии, то ребенку будет неинтересно заниматься. Наглядный материал. Это могут быть различные трафареты. Это вот по обучению письму я показываю кое-что. Не все, конечно. По обучению чтению кубики я уже показывала. Приобретайте вот такие или распечатать можно буквы. Я буду в приложении в своем тоже делать э, э, пособие, которое вы потом сможете распечатать и использовать на занятии. Что можно еще использовать? Кукла, я уже говорила, да, повторяюсь. Дальше, если вы проводите занятие самостоятельно, то выполняйте его с удовольствием. Игра остается ведущим видом деятельности для ребенка. Играйте. И вот такие игры, сюжетно-ролевые, я вам могу перечислить. Это сюжетно-ролевая игра «Школа». Дети очень любят играть в школу. И когда они, особенно в первом классе, видят все, все движения, которые выполняет учитель, они тоже повторяют дома все. У них может быть разрисовано дома все, даже обои. То есть, если вы научите ребенка играть и будете помогать ему да, в игре, то он будет с удовольствием играть. Сюжетно-ролевые игры дети очень любят. Даже дети, у которых есть задержка психического развития, они тоже с удовольствием играют в различные игры. Это время, которое потрачено не зря. То есть, они не сидят с гаджетами, которые вызывают настоящее время. Я рассказывала в своих видео, что сенсорное голодание, это когда дети не чувствуют тактильные да, ощущения у них нет, у них нет физических э, напряжений никаких, поэтому дети просто испытывают сенсорное голодание. Повторять нужно с детьми упражнения развивающие, физические какие-то движения, танцевальные, все это способствует развитию ребенка, а не Задержки их интеллекта, как выполняем мы домашнее задание. Помним о том, что сейчас слова домашнего задания в первом классе нет. Есть слово рекомендация. И когда родители просят рекомендации, дайте нам рекомендации, что нам закрепить дома. Они просят этого учителя да, сделать, то, конечно же, нужно помнить о том, что когда вы уже получили эти рекомендации, приходите домой, отдохнув 2-3 часа, вы выполнять начинаете задание. Это понятно, если будний день, если это пятница, и вам на выходные дается рекомендации, вы хотите их выполнить, то делайте это тоже в пятницу, чтобы не забыл ребенок, потому что на уроке он прослушивает материал, а после этого он его должен воспроизвести. Если проходит день, кратковременная память перестает у него работать, и он перестает делать то, что Должен делать и делал с учителем на уроке. Итак, дети выполняют задание, я уже говорила, до 35 минут. Но ну, если ему интересно, можно и продолжить задание выполнять. Да? Дальше. Что касается чтения. Я несколько сняла серии видео по обучению чтению, где очень подробно рассказываю о всех этапах. Первый, второй, третий, четвертый, как научить ребенка читать. Вы можете воспользоваться серией видео. И помните о том, что чтение остается ведущим видом деятельности в развитии ребенка.